Здравия, уважаемые друзья, зрители. Сейчас на связи со мной Алексей. И Алексей готов поделиться своими результатами по возврату страховки. То есть Алексей вернул страховку после пяти, пропущенных пяти рабочих дней после взятия кредита. Ну и вот сейчас, собственно, сам Алексей нам расскажет, как это происходило, какие действия им пришлось сделать для этого, и насколько это было сложным, там, трудоемким и так далее. Здравствуй, Алексей. Здравия, Денис. Рассказывай. Здравия, друзья. Хотел бы вам рассказать свой результат небольшой. Вот, по возврату страховки после пяти рабочих дней. 3 октября 2013 году я взял потребительский кредит Фаузбергбанка России на сумму 469 тысяч рублей. При этом на руки мне дали за минусом 42 210 рублей. Вот. Подъяснив тем, что страховка Капкование жизни, так сказать. Вот. После того, сразу скажу, что по данному потребительскому кредиту в 2016 году у меня был суд. В пользу банка по возврату всей суммы разорвали договор возврат всей суммы. вот, И данные кредита дали по исполнительному производству судебным пристровам. Приобрел mm -hmm. кое-какие пакеты документов в сообществе правовид вид Я стал, так сказать, нападать на банки, на судебные приставы. Параллельно с этим приобрел пакет документов, чтобы напасть со всех фронтов. Это возврат страховки после пяти рабочих дней. Вот. Пакет документов состоит значит, из трех документов первый документ хочу показать то есть ты заполнил первое заявление да отправил его в страховую компанию и в банк да, да, да. первый значит вот первый документ, первый документ это у нас оповещение об устранении нарушений противоречий конституции РКФЗ в защите прав потребителей проведении при расчета платежей по услуге страхования. Данный документ э, номер 9 СБ 14 июня я отправил, э, поставил значит штамп входящий в самом Сбербанке э, вот филиале. После того отсканировал первую страничку с печатью входящего и далее второй, третий, четвертый лист и эту копию с печатью Сбербанка я отправляю в Москву, значит, Общество с ограниченной ответственностью страховая компания Сбербанк страхования и жизни генеральному директору Рудренко Москву Ваша дом 31г. Вот. Mm -hmm. На данный документ, значит, мне приходит отписка 7 июня. Покажу сейчас ее. Отписка о том, что они сообщают что ты в камеру покажешь или, или на экране ну вот на экране я сейчас открыл документ с отпиской ну ты включи демонстрацию с экрана у тебя просто сейчас видео включено демонстрация экрана да uh -huh. и потом нажимая нач начать начинаю uh -huh. вот грузится так. На Распоряжение. документ распоряжения uh -huh. вот оформляя значит первое распоряжение на него приходит дни отписка так, уважаемый Алексей Сергеевич, да, это вот у нас, кто у нас тут пишет, Сбербанк Страхования, да? да. ООСК Сбербанк Страхования Жизни, прежнее наименование ООСК Сбербанк Страхования, свидетельствует вам свое почтение и благодарит за проявленный интерес к нашим страховым программам. В ответ на ваше обращение 14.06.17 наш входящий номер тут у них прописан касающиеся расторжения договора страхования и возврата денежных средств, удержанных за подключение к программе страхования сообщаем ниже следующее, что между СК Сбербанк страхования жизни и ПАО Сбербанк далее также банк заключено соглашение об условиях порядке страхования номер ДСЖ там один до двенадцатого года в рамках так, ты тут, ага, давай сейчас, тут, тут вот чуть-чуть, да, немножко зачитаю его. А, в рамках которого заключаются дог, дог, договоры личного страхования заемщиком банка, страхователем, а также выгодоприобретателем и стра, стороной по таким договорам является Павел Сбербанк. Заемщики являются застрахованными лицами, взаиморасчеты по соглашению Договорам страхования осуществляется между страховщиком и страхователем, незастрахованным лицом. В соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса РФ, право на отказ от договора страхования принадлежит страхователю-выгодоприобретателю. По состоянию на дату составления настоящего письма, страховщику не поступало обращение страхователя о прекращении в отношении вас страхования, в связи с чем договор страхования продолжает действовать. Обращаем Ваше внимание, что уплаченная Вами сумма представляет собой не страховую премию, а плату за подключение к программе страхования. Не, являюсь, так, не получателем Сбербанк страхования жизни не являлась получателем данных средств и не вправе производить их возврат. В связи с изложенным вынуждены отказать в удовлетворении ваших требований. По вопросам прекращения страхования предлагаем обратиться в Паузбербанк в порядке, предусмотренным условиями участия в программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья заемщика в Паузбербанк. То есть, получается, страховая компания отписалась, да, что по вопросам возврата страховки обращайтесь в банк, как бы, грубо, грубо говоря, да. Угу. Но этот ни при чем. Деньги не у нас. Ну, я думаю, у многих такая ситуация возникала. А, что же ты сделал дальше? Значит, ответ 27.06. Далее я, я готовлю второй документ с пакета возврат страховки после пяти дней. А, это у нас претензия о нарушении прав потребителя на свободный выбор услуги возврата страховой премии. Uh -huh. Значит, проходит у нас 14.07 я подаю. Также ставлю э, штамп, входящий э, в Сбербанке, делаю копию первой страницы с приложением остальных листов и отправляю э, общество с ограниченной ответственностью, страховая компания Сбербанка, страхование жизни генеральному директору. Uh -huh. После того, когда, как отслеживаю по почте э, получение данного письма от дохода до адресата, проходит где-то неделя через неделю мне поступает звонок на телефон девушка милым голосом говорит о том что предлагает мне возврат суммы 42 200 рублей и говорит о том что у вас счета в сбербанке заблокированы а вы в свое в своей претензии указали вот, показываю реквизиты третьего лица, я указал реквизиты своей жены, Вобровника Анастасии Александровны. Ага. Окончание вот номер карты 8159. И предлагает мне пойти в Сбербанк, открыть счет, для того, чтобы они перечислили между своими, так сказать, конторами, перечислили мне данную сумму не третьему лицу, а лично мне. Я ага. им сослался на гражданский кодекс, сказал, что читайте его внимательно, я имею право э, по, по видео, как сказал Владимир. На снимать, любые реквизиты затребовать возврат. На любые реквизиты, это мое право. Я им так по телефону и ответил. Вот. Потом проходит еще неделя, я жду результат. А, то есть уже собирался писать третий, третий документ, это претензия досудебная. Думала, uh -huh. она пошутила, либо может быть еще что-то, я не знаю ихние действия и бездействия. Я не собирался ждать, а собирался писать третий, третий документ. Вот. Сегодня, находясь на работе, приходит смс показывая uh -huh. на телефон, что данная сумма, вот я покажу, что с данного документа, что значит 42 210 рублей включая проценты и включая большой срок возврата поставки рефинансирования все умножается на на два то есть сумма набирает у нас 92 тысячи 17 рублей 80 копеек uh -huh. я полагаю что девушка которая мне позвонила на телефон чтобы мне не возвращать в двойном размере 92 тысячи они поняли что на первоначальном этапе не вернуть 42 тысячи чем 92 тысячи вот и находясь сегодня на работе вот показываю на телефон мне приходит смс. баланс 42 тысячи две значит зачисление суммы 42 тысячи двести десять рублей ну mm -hmm. и баланс немножко был на телефоне вот приходит такая смс. -ка. я сравниваю значит эту сумму с, с теми документами которые я подавал в их адрес и что подтверждаю, подтверждаю тем самым возврат страховки после пяти дней рабочих. Совершенно верно. То есть, а какой срок у тебя прошел после взятия кредита? Кредит брал 3 октября 2013 году. Ага. То есть, ну, получается все правильно. Ты, если бы написал досудебную претензию, обратился бы с иском в суд, то спокойно мог бы в двойном размере взыскать эту сумму. Да, они решили мне без всяких... Я думаю, еще на почту придет, может, какой финансовый документ с подтверждением. Ну, не знаю. Они мне перечислили, и все. Я могу также пойти в суд и сказать, а мне ничего не приходит. Пускай тогда подтверждают свои бухгалтерские документы, чтобы взыскать все в размере. Ты можешь также продолжить, то есть написать э, суд, досудебную претензию, да, и ну, потребовать возврата э, страховки в двойном размере через суд. То есть э, вот у тебе как бы основную сумму, да, страховки выплатили, но получается ты э, имеешь право требовать в двойном размере, потому когда прошел уже больше половины срока кредита и, Просто твои средства удерживались незаконно, да, они ими пользовались, получали там выгоду и так далее. То есть, именно за это ты можешь потребовать а, вторую часть через суд. Ну, тут как бы смотреть тебе, надо это делать или не надо. Ну, все понятно, Денис. Угу. Друзья, я хочу к вам еще раз обратиться, поблагодарить сообщество Пуловец мир о том что документы работают нужно только э, пытаться пытаться ну еще вам еще раз привожу доказательство что возврат страховки не через суд а направляя данные документы в страховую компанию это все по моему примеру все реально все можно сделать совершенно Возможно, верно я. Совершенно верно, хочу добавить от себя, что, как видим, да, что кто прикладывает усилия, не останавливается после первого действия, да, продолжает э, идти дальше до получения результата. У того, несомненно, все э, получается позитивно и в хорошем ключе. Поэтому, друзья, не унывайте, не бросайте, там, не опускайте руки после первой же отписки. А наоборот, это знак, что вы находитесь на верном пути и начинаете действовать дальше. Благо инструменты к тому имеются. Также связаться с Алексеем вы можете, сможете по его контактам, которые будут указаны под видео. Видео это будет расположено на сайте «Правовед Сибирь». Поэтому, кто хочет лично, захочет да, лично вот узнать у Алексея какие-то моменты, там, уточнить, правда это или неправда там или еще что-то, то смело связывайтесь, я думаю, Алексей будет не против. Да? Да, совершенно верно. Ну все. Отлично. Ну, тогда завершаем, да? Да. А, наш... Завершаем наше интервью. Благодарим всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты и повышайте свою правовую грамотность. До новых встреч. Всего доброго.